Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет обзор красивого проекта, классика в современном стиле. Поехали! Итак, друзья, это у нас частный дом, ремонт осуществляли по дизайн-проекту, Наталья Лицкевич проводила работы по дизайну, дом уже был жилой и, ну скажем так, вторичный жилье, мы его полностью переделали, делали в нем ремонт. Начинали со второго этажа, по желанию заказчика, я скажем так, так, было так правильно, чтобы сверху вниз у нас мусор весь выходил, чтобы не получилось так, что вначале сделали внизу красоту, потом все это дело за время ремонта за тягами. Вот, сейчас мы находимся в коридоре, Коридор. сейчас мы находимся в коридоре. Вот. покажем вам два помещения сегодня. Это будет у нас крутая спальня и не менее красивая ванная комната. Погнали! Итак, друзья, что делалось по ремонту? Начинали мы снизу-вверх, ну либо сверху-вниз, это уже не принципиально. Доска у нас, вот как видим, это у нас доска, она уже лежала наверное, с самого начала ремонта, мы ее ошлифали, склевали, ну скажем так, восстановили. По мне получилось очень красиво, доска обновилась и ну, практически как новая у нас стала. Стены были у нас обои, положено? А, точно. Вот, по стенам у нас была нанесена крошка, которую мы очищали. Кстати, были моменты, когда она счищалась очень хорошо, а были моменты, когда не очень никакие. Ну, но мы в работе, конечно же, на Димах. Но получилось довольно быстро ее счистить. Заказчики выбрали декоративку, это у нас мармарина с трафаретами. Трафареты изготавливались на заказ, на самом деле было трудно раздобыть. Там была у нас заминка по времени вот, по этим трафаретам, но получилось очень красиво. Декор вообще получился обалденно, чем-то похож ну, на травертин. Потолки у нас были натяжные, немножко в старом стиле, уже их заказчики захотели поменять. Сделали мы обычные белые с плинтусами э, европласт точно так же есть у нас э, чердачный, чердачный люк <правильно>, правильно чердачный люк который мы перенесли с, он был у нас над лестницей но там очень большая высота неудобно подниматься опасно вот и пожелание было у заказчика такое чтобы перенести его в эту зону перенесли обыграли э, небольшими молдингами, э, получилось тоже у нас красиво вот, Двери эти тоже были уже э, давно установлены. Они были э, крещинцей, да, по-моему, что-то такое был цвет. Вот, э, зачистили, все, обработали, э, покрыли э, белый цвет, как новый. Фурнитура, кстати, уже стоит э, очень давно, но сохранила э, свой внешний вид, презентабельный. Не отличишь, как будто бы сейчас купленном в магазине. Итак, друзья, дверь в спальню... Э, у нас широкие доборы, это, я всегда считаю, что это лучшее решение в ремонте, независимо, входная дверь, либо межкомнатная, поскольку дверной добор э, сделан у нас, ну, грубо говоря, дерева, МДФ, и так далее, вот, он у нас окрашен и очень легко убирается, потому что, когда э, откос все же э, просто окрашенный, то на краске всегда, когда ты э, что-то убираешь, остаются какие-то разводы, там, пятнышки и так далее, вот, это практичное решение, берите на вооружение и всегда делайте именно так. Наличник у нас изготавливался новый на производстве, вот, получилось очень-таки достойно. Итак, друзья, в, направ... в дизайне у нас направление современная классика. Изначально здесь были потолки натяжные, цветные, что-то зеленое, бирюзовое, в два, два яруса. Вот. Пожелание заказчика было сделать все по-современному, скажем так, просто в один уровень потолки. Везде у нас плитуса, дорогие Европласт. Вот. хорошо они себя тоже нас зарекомендовали в наших ремонтах. Что было сделано по работам? Когда демонтировали обои, мы немного потянули низа верха, чтобы компенсировать небольшую неровность стен. В целом здесь стены были все ну хорошие, пригодные для дальнейшей работы. Вот поклеили обои, сделали обрамление молдингами. Вот у нас э, стоит кровать, э, красивенная, резная, все как под классику. И около кровати у нас из молдингов изготовлены э, такие вот рамки. Э, рамки видим, они у нас разделяют, вот у нас есть один вид обоев и э, в рамке у нас э, другой вид обоев. Понятное дело, при кроватные бра э, всегда не нужно, чтобы когда вечером кто-то спит, другому э, общий свет не мешал, можно было включить. И точно так же прикроватные э, тумбы. Шикарные у нас э, тюрли шторы, очень красиво, не подсказывает хозяйка, что делала компания э, Марк данное решение. Очень красиво, солидно получилось, вот у нас видим одно полотно и второе сделано такой стяжкой, очень классно такая. Решение было Наталья. А, да, решение, опять же, было нашего дизайнера Наталья Лицкевич, молодец. Вот, как всегда делаем скрытый карниз под шторы, обходим его мы плинтусом, нишу там все-таки красим. Итак, друзья, как и положено в спальной комнате, кто-то приветствует такие решения, кто-то нет, но большинство людей все-таки есть в спальной комнате телевизор. Здесь у нас тоже расположилась своя зона напротив кровати, чтобы было удобно что-то смотреть. Вот. Данная тумба тоже изготавливалась на заказ под основную мебель. Вот, э, обравление у нас из молдингов Точно так же красивые обои э, Такие же, какие на противоположной стене э, Все в одном дизайне вот. Большой здоровенный телевизор Заказывали мы э, под него Специальный кронштейн, потому что Очень тяжелый, порядка наверное, 60 кг э, Весит сам телевизор вот. Кронштейн заказали с запасом 80 кг выдержан Здесь у нас еще будет небольшая доработка Чтобы эти э, провода нам э, скрыть э, В процессе изготовления Чуть-чуть вот, э, все это дело красиво у нас э, скроется. Вот такая получилась у нас э, спальная комната. Если вам уже понравилось, ставьте нам лайк за выплату на работу. Итак, друзья, и самое главное, что забыл, я упомянул, что все в этом ремонте практически привезен из Италии. Мебель, освещение, обои. Итак, друзья, двигаемся дальше в нашу шикарную ванную комнату. Итак, друзья, это у нас шикарная ванная комната. В ней мы сместили два вида плитки. Крупноформатный керамогранит размером 60 на метр двадцать. Одна у нас э, пол и стена э, в сером исполнении и остальные все стены э, в белом исполнении. Все под мрамор. Мне данное решение э, очень нравится. Многие уже э, что-то приелось, но ну, смотрите, какая вокруг красота, как это может э, все там приесться. По работам. Первое, что мы сделали, это провели демонтажные работы. Э, сбили мы всю плитку и также частично демонтировали э, штукатурку. Потом мы э, штукатурили стены, заменили все коммуникации здесь, э, поменяли. Э, электропроводку, заменили трубы, э, вот, и приступили к укладке плитки. Естественно, все облицевали, как мы видим все красиво. У нас расположилась сразу при входе вот такая вот шикарная э, столешница из искусственного камня. Это, кстати, э, наша сантехника, которую мы импортируем из Европы. Размер данной столешницы метр э, шестьдесят, вот, очень классное решение. Э, тубы под нее изготовлены под заказ. Под данной стречницей, как мы видим, размещается спокойно у нас полосаная труба. Вот, да, здесь у нас есть небольшая вот такая, можно сделать карбон, можно открывающаяся как в данном случае, и стиральная машина. Данное решение очень актуально, поскольку здесь можно свободно проводить какие-то манипуляции, да, процедуры, а здесь расположить какие-то баночки и так далее. По дизайну у нас... Были небольшие полки, здесь изготовлены из плитки. Тоже на решение ремонта очень актуально, поскольку в ванных обычно очень мало мест. Ну да, вот это у нас частный дом, вот. так что здесь места обычно не хватает. Зеркало большое практически на всю ширину, и на зеркало у нас располагается светильник. Здесь заказчики уже сделали такое небольшое увеличительное зеркало, чтобы можно было себя там, в крупном плане как-то рассмотреть. Вот. Как всегда, на старейшинце мы стараемся расположить хотя бы одну розетку, чтобы можно было использовать какую-то либо бритву, либо что-то зарядить, либо еще для каких-то там иных целей. Умывальный классный из искусственного камня, уже не первый раз мы его используем в своих ремонтах. Кому нужно, пожалуйста, обращайтесь. Расположился у нас полотенцесушитель, недалеко от между ванной и э, стиральной машиной, поскольку очень удобно, когда мы вещи достаем из стиральной машины, сразу же его э, вещи делать, развесить на полтенцушитель. Э, по полу, кстати, у нас э, присутствует теплый полк. Ну, в частном доме это актуально, хотя я сейчас он выключит Ванная комната. По ванной комнате также у нас присутствует полка такая вот ниша, которую мы специально выбивали в стене. Вот, чтобы можно было поставить туда э, шампунь, какие-то э, средства. Вот такая вот перегородочка стеклянная. И душ, обычно открытый, просто небольшим тропиком сверху. Данное решение всегда актуально, независимо от того, какая у вас ванная комната, поскольку если у нас присутствует вот такая вот э, линчика сверху, то чтобы, когда вы ноетесь, э, Брызгие в разные стороны, всегда применяйте э, такое вот э, решение. Под ванной экран у нас сделаны э, также спитки в э, дизайне всего проекта. И здесь у нас одна из спиточка, как обычно, у нас ревизия скрытая э, только на момент, э, если вдруг что-то случится. Здесь у нас силикончик прорежется и клеточка одна достанется. Вот. Вытяжка вентилятор принудительный. Ее мы ну, точно так же переносили, ну, то есть она была в другом месте, но поскольку у нас по проекту появилась инсталляция и э, красивый наш шкаф, вот, описываем, что нам пришлось немножко смесить э, в сторону. По потолку у нас натяжной потолок, э, с резиновой вставка по периметру и получается у нас 6 точек освещения. Многие говорят, что э, там одной и две достаточно. Нифига этого недостаточно. Э, обычно минимум нужно 4 есть пообщение. Он большой у нас, как так, кто старается по максимуму включить. Потому что ваш ремонт не будет восприниматься э, красиво и серьезно, если не будет э, достаточно света. Будет все уныло. Итак, друзья, э, здесь у нас расположилась инсталляция с э, подвесными с э, унитазом. Это э, унитазы, опять же, мы их импортируем сами э, из Европы. Унитаз Луковарс, Бельгия. Инсталляция у нас от фирмы TSM. Мы их постоянно используем только данного производителя. Есть, конечно же, аналоги, но мы для себя выбрали именно эти, поскольку с ними нет проблем. Как с инсталляциями, так и с унитазами. Все быстро обслуживается. Если нужен унитаз, здесь крышка плавного опускания. И нижняя крышка и верхняя. Крышечка у нас тоненькая, slim. На быстро съемить, то есть, если нам нужно было быстренько снять, две кнопочки нажали все это быстро демонтировали. Дизайнер продумал систему хранения здесь. Вот, расположила саму инсталляцию, мы ее облицевали плиткой. И расположила вот такие вот шкафы, где много всего чего можно поставить. Вот, вот такие вот обалденные решения в ремонте ванной частного дома. Ну и также не будет лишним продумать э, дизайн мебели, э, чтобы это смотрелось не уныло. Вот, Все-таки как-то это дело разделить. Вот как вот здесь у нас резные фасады и открытые э, полки. Это чего делается в открытой полки в ванной комнате? Для того, чтобы можно было поставить какой-то декор, вот, либо же, как в данном случае, автоматический освежитель воздуха. И также обычно возле унитаза размещаем гигиенический душ. То есть здесь у нас ванная комната, где нельзя было расположить балансальное биде. Вот, и заказчики пожелали, чтобы у них был минимальный гигиенический душ. Вот такое вот решение. Вот. Удобно и гигиенические процедуры какие-то провести, и помыть это что близко сам унитаз. Вот, э, по плитке, э, как я уже говорил, керамогранит, вот, и чтобы ремонт смотрелся завершенный, всегда э, проходим герметиком примыкание стен и э, пола, либо же потолка. Итак, друзья, по просьбе заказчика отдельные слова благодарности э, нашему дизайнеру Наталье Алексеевичу за то, что она придумала вот такую вот красоту и практичность в э, решении данного ремонта. Так что, Наташа, большое спасибо. А вам спасибо за то, что. Что? Хотели что сказать? Наташа, большое спасибо. <с> <Да. с> Наташа, большое спасибо. А вам, дорогие зрители, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился этот ремонт, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А мы и дальше для вас будем снимать еще больше красивых ремонтов. Всем пока!